пошел поход она с тобой удобно сидит в руке отбиваешься ты полностью защищен нападаешь ты защищен отлично смотри рифленая рифленая ледов выбуква если что если у кого на лице чтобы на босса да, да. все шта штамп ставишь камин ставишь штамп ты ставишь штамп граф ледов отличная тема рекомендую безопасно вкусно всего лишь 359 рублей вот этот вот кастет а если два лета мог могут быть иначаки? это мог бы два школа и все отобьешься другое атаки